И всем привет дорогие друзья! Мы на канале Craft and Games и сегодня мы поиграем в Крафт Это короче игра какая-то нашел и в Google Play. Сейчас посмотрим, что это. Она кстати на английском. Поэтому если я что-то неправильно Точнее неправильно переведу, то не обижайтесь. Так, у нас получается денег нет. Вот тут у нас деньги получается в верхнем левом углу. Так, денег нет, ничего прокачивать Нельзя батл Опа Тауч insert. А, нажми, чтобы Использовать способность Открыта Новая способность у Кого-то Победа Тауч Нажми, чтобы Прокачать лучников ручники прокачаны Давайте второе. Сволну Бам. А, нажми ускорение, типа что такое. А, игра ускорена. Блин, замок ломает. Дефит. В смысле? Ну-ка еще раз. Чуть не то. Вот так надо. У них, оказывается, у троих есть. Нажми прокачку. Так, отлично. У них у троих, получается, способности есть. Так, а чё? А где их можно? а, -а, -а, -а Понял. Тут другие еще есть, но это пока мы не будем трогать, наверное. Вот. А, это... А, понял. Тау дефенс, короче, с прокачкой еще посмотрю. Так. Э, дамаг от юнити. Э, Дам... обычный дамак. Дам, Дам э, скорость атаки лучников. Э, и не понимаю. Бонус золоту. Давайте бонус золоту. И батл. Бам, бам, бам, бам, бам. ой ой ой ой ой ой ой ой Да. Ебой. Так. Брают. Э, Кнайд. А, его тоже можно, да? Блин, не хватает чуть-чуть. Ладно, потом. Теперь еще одного бойца можно посадить. Сейчас посмотрим. Сейчас вот эту вот, мы закончим. зовут у нас появится. Заодно посмотрим. Так, что у нас тут? Можно кого? Так. Ручника, который... Ага. Охотник он. Скорость атаки большая. А, увеличивает скорость атаки всех этих. Столин перхайд. А, Так. Ну-ка. Блин, не хватает. Две тысячи. Я че не... К... А, не, я ученика могу... Не могу даже купить. Так что, не, я что. И тебе не могу купить. Ладно, давайте дальше. Так. Ой, Что такое, что такое? Ёпт. Первый чат, а что такое? Это кто? Это что за бд... Бд... Что за БДСМ, что было? Мы замок просто так трахали, не знаю, что это. Там. Так, это... давай бонус голду. И... Я не понял, это что было? Ладно, давай получится. Батл. Что он делает, кстати? А! Он ускоряет атаку учников. Да, давай. Где бы мы его? Так. Хорошо. Что тут у нас было? Варм. Вон в дамаг. А! Не, что? А, тратит им... Давай. Тратит, короче, у нас тут Эмпии есть, здоровье Но ну, вот этот тот, Вот этот червь, короче, он проползает Как-то Что? ли? а Он подна... Он вылазит в землю, получается И с другого конца вылазит Подначит, все ясно Так, ручников Качну что это кастовая uh, дефенс защита defense, level up, пожалуйста. Вот ла ла я готов. Easy Peasy ла ла ла ла ла Его можно, Её можно все получается, да? У тебя вот. Их всех. Всех надо прокачивать как-то. Э, ну это да, деньги. Это все деньги. А денег у меня не так много. Поэтому. Дроба не блин, прямо это. Это пеленочки какие-то. Эти. Не знаю даже. А, это дано. А, это что? А, понятно. Короче. Тут можно и проходить волны, типа, для фарма золота. Сейчас ученик у меня тебя я качал. получается орка осталось, да тебя я качал самым первым ну и учников. пошли так хорошо первый театр а манны нет хорошо хорошо идем не ну, а это этот? Другие какие-нибудь есть? еще, которых я могу купить, нет? Да? Огненный маг. Пять делать? А, 5 которые дамаг 100% наносят. Чё? А! Посылает 5 метеорров, которые наносят дамаг 100%. Отлично. В рейдж-касл. тут? Тут либо... А, тут второго червяка можно. Либо три. Бонус XP. Бонус к золоту. Критикал Вот надо на эту хрень накопить. Может. Вот так сделать. Давай. Опа. Не надо. Этот фигня, он просто дамажит типа и все. Лучше вот это кипить, наверное, за место вот этого поставить и прокачать его сразу. Второй левел. Он будет, ну, мне кажется, выгоднее. Следующий уровень. Да, он какой-то. Пускай так будет И что не... не этот Тебе можно качнуть? Пятьсот, да ладно Давайте Я тебя хочу, но то такая. Нормально так Ну да, Вот так. Так вот, да. Так, почему? Флёрт. Защита. Защита. чуть получше сделал давай очень победа буду... ну, неплохая игра но э, повторение одного и того же действия не очень Ладно, а, давайте еще одну пройдем и, наверное, закончим. Тепщина, качка, слушай, для тебя? Ты на третьем. Торг тоже помогает. Купить. А, да, здесь что-то, да? Да, вот. А, вот этот хрень, на купит этот дамаг, что-то вели... уменьшает или увеличивает, я не понял до конца. Кому она увеличивает дамаг? Его бой... и. Победа. Еще разок. Давай. Все получается, да? Только качните ее. То есть 50 надо. Ну, а на этом, дорогие друзья, у нас все. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал пишите комменты, продолжать ли эту игру, либо попробовать другую. И если хотите попробовать другую, то напишите какую. Ну а пока, всем до встречи в следующем ролике. Всем пока-пока.